Меня зовут Алёна, мне 9 лет, мне очень понравилось по-домашнему таблице и здесь мне понравилось читать до десяти, играть и я бы всем посоветовала, моим друзьям, одноклассникам. Тренер очень хорошо понимает детей, все в плане игры, мне очень понравилось какие тебя изменения заметила в школе у себя за это время? Что у тебя поменялось? Оценки, оплаты, чтения. Начали пятерки идти и учить. Я уже замечаю то, что Ой. быстрее начинает читать и понимать тексты. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Маленов уже все сказала, действительно очень нам курс помогли. Мария Михайловна очень нам тоже понравилось, потому что всегда готов ответить нам на любой вопрос, где-то сделать какие-то подсказки, на что-то помочь сделать с домашними заданиями. Мы уже рекомендуем, будем, конечно, дальше рекомендовать. Обязательно хотели бы прийти вот на вторую, ну вторую часть занятий. Спасибо.